А знаешь, я стала сильнее, я жизнь по-другому узнала, наверное, стала мудрее. Грустить о тебе перестала, а знаешь, я стала терпимей, Я более не чувствую рядом на все, что со мной случится, смотрю я совсем другим взглядом. А знаешь, умнее я стала, и помыть теперь не бросаюсь. Доверием жить я устала, а верою жить опасаюсь. А знаешь, а впрочем, неважно, какую сегодня я стала, я буду счастливой однажды. Я это себе обещала.